Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, на этой неделе у нас уже будет розыгрыш серебряной монеты а, или монеты глины 95 года. А в этом видео я буду с гостем с канала Silver Stacking Academy, Alex, и мы поговорим про инвестиционные монеты, про серебро. Если тема вам интересна, вы хотите узнать, в какие монеты стоит инвестировать, какие сейчас цены, продолжайте смотреть. А партнер этого видео – магазин goldsilver.org.ua. Здесь вы можете выбрать себе те монеты, которые вам интересны, те монеты, которые сохранят ваши сбережения. Ссылочка на него будет в описании. Так что продолжайте смотреть и узнайте, какие же монеты стоит купить для приумножения и сохранения ваших денег. Ну что? Поехали. Знаешь, я пока ты сейчас mm -hmm. э, листаешь, я что хочу сказать. А, серия слова "чудовищ королевы» вот очень исключено, что оно пошло после того, как я их так на... стал называть на канале. Вот, Потому что по-английски это называется «Queen Beasts». Многие со мной тоже спорили, называли их там. Ну, некоторые называют «зверями королевы». Это более, знаешь, если вот говорить вот фразу «звери королевы», это более академическое название, но потому что это... Пошло название, это не серия монет так стало называться, да, mm -hmm. то есть есть определенные звери-геральдические королевы, и в какой-нибудь Википедии, если ты будешь искать, ты найдешь как звери-королевы, вот, поэтому, может быть, можно поискать и там в последующем и звери-королевы, это более, да, кто-то их так называет, но я их называю вот чудовищами, потому что мне нравится. Вот. Mm -hmm. Я вижу, что здесь и и к ним можно и капсулы докупать, и угу. хранить, чтобы аккуратненько, чтобы не, не поцарапать. Не просто можно, обязательно нужно, конечно. А, скажем, доступно. То есть для любого человека, в принципе, выделить такую сумму, 1600-1500 гривен. Кстати, что-то мы видим, что... А, вот 1700 даже. Это такая серия монет, вот конкретно вот про эту, если мы говорим, здесь не только... вот Понимаешь, есть, например, монеты серии, допустим, монеты Австралии. Да? Австралия практически все свои монеты изначально выпускает в капсулу. Я послал, я а, те же панды Китая, они тоже изначально выходят в капсулу. Ага. Поэтому все монеты, они имеют примерно одинаковое качество, ну, даже не качество, состояния, да. Поэтому и стоят они примерно одинаково. Если мы говорим про серию чудовищ-королевы, к сожалению, монетный двор выпускает в тубах, то просто это наложенные друг на дружку монеты. Ну, вот так вот, стопочкой, да, в пластиковом таком стаканчике, назовем это так, может, просто не, не в курсе, то есть такая пластиковая емкость, куда сложены 10 монет. И, к сожалению, часть монет деформируется, да, в период транспортировки с монетного двора, допустим, монетному дилеру. И... Э в идеальном сохранении их вообще мало. То есть, вот идеально это я называю МС-70, там, градированные монеты, они стоят, может, вот представь, да, она стоит, <coughs>, допустим, изначально там, 50 долларов, я тебе просто, грубо говоря, да, говорю, близко к цене металла. А в таком сохранении она стоит сразу 500. Mm -hmm. Просто это говорит о том, что в таком сохранении практически монет нет. Но если говорить просто, если, понимаешь, совсем зашорканные монеты, <coughs> и они... Э, могут стоить дешевле, чем монеты, которые в более-менее хорошем состоянии. Поэтому вот просто вот так выдернуть цену и сказать, что mm -hmm. конкретно к этой серии, что э, вот она стоит там столько-то и все стоят столько, к сожалению, мы это, вот к этой монетной серии mm -hmm. сказать это нельзя. Вот. Вот состояние зависит. Все-таки, все понимаешь, оно может быть не идеальным, но оно стоит, все равно нормально будет. То есть, uh -huh. вот я тоже все хочу сделать видео про состояние монет, да, и вот как бы, что... А как, это Но это очень монет. на самом деле субъективно. И вот я к тебе, как коллекционер uh -huh. скажу, я, например, знаю, что вот, например, первая монета в серии, там Лев вышла, это нет, Лев, это вот восьмая uh -huh. монета в серии, а есть еще там Лев Англии. Uh -huh. Это серия из 10 монет, чтобы было понятно. Вот сейчас уже вышло 9, осенью выйдет 10. И все, серия будет закончена чудовищ королева. И первая монета в серии «Лев», она зачастую, просто изначально, когда вышла, монетный двор их плохо паковал, и там много монет с разной степенью дефективности. Найти идеальную, ну, действительно, вообще сложно. Сейчас тем более сложно, да и тогда тоже было непросто. Поэтому вот я возвращаюсь к чему. К чему это говорю, что первая монета, она была массово с какими-то проблемами. И иметь ее с небольшими проблемами сейчас в коллекции, да, в принципе, это, это считается даже удачей. Вот. Это хорошая серия монет. Как бы, как бы. Странно было бы, что в России они популярны, а в Украине как-то народ их игнорирует и не покупает. Тем более посмотреть? еще и Великобритания тоже считается среди нумизматов как бы ну, ну действительно страна такая монетпроизводящий популярная монета, да. Какой следующий посмотреть топовую монету? Э, ну если мы говорим вот с монету приближенную к цене металла, это филармоник. Понимаешь, вот смотри, да, Алексей, я на канале как-то выпускал видео, называется "Какие монеты покупать новичку". Если вот кто-то вот смотрит сейчас это видео и хочет, вот, заинтересовался серебряными монетами, ну просто прям погуглить, какие серебряные, какие серебряные монеты покупать новичку. Я там рассказывал и про филармоники, про их в том числе минусы. Там есть не все так, как бы вот, знаешь, э, они самые, одни из самых дешевых серебряных инвестиционных монет. Но э, не всегда все, все то, что дешево, да, э, ну, надо покупать. Но я стараюсь, знаешь, как сказать, это моя точка зрения, да, я никого э, не агитирую, потому что, ну, монета продается миллионными тиражами, конечно, у нее есть покупатель, вот, поэтому, э, но просто я там, еще раз говорю, видео рассказал плюс покупки, вот именно филармоников, допустим, да, и плюсы и минусы, вот, а уж когда человек посмотрит, это уже его... Как сказать, покупатель не покупатель. В золоте филармоник он нормальный, хотя крайне такой с балалайками он своеобразный, но есть и лучшие вещи в золоте, которые можно купить по этой же цене. Я вот тебе скажу, скажу, когда я покупал монету Льва как раз Англии в золоте, он стоил может на 4000 дороже в тот момент вот этого вот филармоника, то есть была условно говоря, знаешь, филармоник стоил 70 тысяч рублей, а лев стоил 74 тысячи рублей. Uh -huh. Сейчас филармоник стоит условно, опять же, 160 тысяч рублей. А льва ты и за двести тысяч рублей особо не купишь. То есть там разрыв произошел уже именно в нумизматической составляющей. Вот. Uh -huh. А здесь вот он как стоил по цене металла близко, так yeah. он uh -huh. и никуда не ушел. Потому что то есть, в золоте тоже есть монеты, которые со временем растут в цене именно как коллекционные. Вот uh -huh. Uh -huh. Понял. Слушай, спасибо большое за да, такой вот экскурс в монеты монеты инвестиционные в первую очередь, да, в понимание, где их покупать, почему их покупать, как, какая у них, собственно, ликвидность, да. Что еще хотел сказать? Может быть, я хочу что-то пожелать всем зрителям, кто посмотрел это видео? Пожелать, пожелать. Прежде чем что-то покупать, вы с тематикой в тему повнимательнее углубить поглубже посмотрите вот канал алексея если будет желание мой канал посмотрите да и наверное вот я так скажу вначале не покупать какие-то сверхдорогие монеты да? может быть вот не лезть совсем глубоко в коллекционные монеты вот о чем мы говорим каких-нибудь там 17 18 19 века Все-таки более по разумной цене приобретите по разумной цене купите, например, может быть, одну монетку, он там Панду, посмотрите, как она выглядит, хотите Филармоник купите, посмотрите, получите, потрогайте в руках, подержите, посмотрите, что вам больше нравится, посмотрите, как эти серии там в цене росли там на протяжении каких-то предыдущих лет, вот. Что еще можно пожелать? Ну еще раз Инвестирование в драгметаллы – это, не, это не, не покупка биткоина, да, купили сегодня, там, продали завтра, попытались во случае, продать подороже. Все-таки это инвестирование на долгосрок, но, как показывает практика, те, кто покупает, ну, я вот это, знаешь, как называю, Алексей, правильные монеты, да, несмотря на то, что они все сделаны из серебра и золота, вот, на долгосроке не проигрывает. Вот. Спасибо тебе огромное, друзья. Переходите на канал Алекса, ссылочка будет в описании, подписывайтесь, пишите комментарии, вопросы, которые у вас есть по поводу инвестиционных монет, может что-то еще. Вот. И до новых встреч, всем пока. Ну, всего доброго, до свидания, спасибо за то, что пригласили.